Привет, друзья! Это опять адресное видео для владельцев Poco X3 NFC. Кто следит за моими видео, я думаю, знает, что последняя прошивка, которую я устанавливал, была Nitrogen OS на 12-м Но мне не понравилось там два момента, после которых я перешел назад на Nitrogen OS на 11 Android. Какие два момента? Это невозможность установить полюбившийся мне OnePlus Launcher на 12 Android? И также не было нормальной рабочей на x камеры на 12 Android. Ну и поэтому я откатился на Nitrogen OS на 11-м Android. Но сейчас посмотрел, что камера... На 12 Android уже появилась на X-камера, Ну, поэтому хочу попробовать установить опять 12 Android, но хочу немножко поэкспериментировать и поставить прошивку ROF OS. Я смотрю, что эта прошивка постоянно обновляется и прошивка довольно популярная, по ней хорошие отзывы на 4PDA. Но ну, поэтому хочу попробовать эту прошивку. Итак, посмотрим описание этой прошивки и инструкцию по установке на сайте 4PDA. Заходим в ветку по неофициальным прошивкам. Xiaomi Poco X3 Заходим пост с прошивками И я хочу посмотреть прошивку Arof OS Как видим это прошивка OSS Что такое прошивка OSS Мы посмотрим в этом посте Заходим на пост с этой прошивкой. Смотрим описание прошивки. Описание прошивки, в принципе, здесь ничего такого нет. Провождающие прошивки. И финвар, который нам нужно будет. Способ установки. Смотрим инструкцию по установке и обновлению прошивок на Android 12. Первый пункт. Перегружаемся в TWRP. Второй пункт. Переходим в ТВП. Переходим во вкладку Advanced Vibe. И ставим галочки на пункты. Delic. И ArtCache. Cache. Data. System. И свайпаем. свайп-то-вайп. Устанавливаем FinWare от MIUI A11. Зайдем сразу, скачаем его. Вот пост, в котором FinWare под ОС прошивки. У нас было отмечено, что FinWare надо качать 12.54. Но я думаю, скачаем 12.5.5. Все должно нормально работать. Скачиваем. Далее скачиваем прошивку на Android 12, с которую нам нужно установить. И ГАПСа, если не вшиты в прошивку, нужная вам. И скидываем на телефон. Устанавливаем прошивку на Android 12 устанавливаем DFE, это патч так как на данный момент нет рекавери которого метр расшифровывать дата android 12 для этого переходим пункт дополнительный применяем пункт отключить шифрование устанавливаем гапсы если не вшиты в прошивку и делаем формат дата для этого нажимаем пункт вайп и нажимаем формат дата в открывшемся поле и набираем yes но я это все покажу в процессе прошивки и перегружаемся в систему если нужен magic После прохождения первоначальных настроек перегружаемся в ТВРП и устанавливаем через пункт «Дополнительно». Или же скачиваем отдельно. Посмотрим также, как обновляются прошивки. Скачиваем обновление прошивки на внутреннюю память, перегружаемся в ТВРП, устанавливаем обновление, устанавливаем DFE, то же самое, повторяем пункт. Делаем вайпы, Delic, ArtCache и Cache. Перегружаемся в систему. Ну, как видим, обновляться будет намного проще. И посмотрим скриншоты по этой прошивке. Но все это я покажу, когда прошьюсь. На этом не будем заострять внимание. Качаем прошивку. Как видим, мы выходим на страничку по прошивкам по Poco X3. Мы выбираем, какую мы будем прошивку качать. Мы можем выбрать, в принципе, на каком андроиде. На 11, 12 или 12.1. Например, если мы выбираем 12.1, то прошивка только экспериментальная. Как видим, прошивки официальной нет. Ну, как говорится, не будем рисковать. И скачаем прошивку ROV. 12.0 только официальную экспериментальную качать не будем и здесь мы можем загрузить просто прошивку или прошивку уже билд сразу с гапсами но я гапсы буду устанавливаться отдельно а вы же качайте какую вам удобнее как говорится я скачаю эту прошивку она как видим немножко меньше весит с гапсами весит на порядок больше выбираем сервер откуда будем качать я выберу Европу Скачиваем прошивку и все, что нужно для прошивки, я, как обычно, положу на карточку SD папочку с незамысловатым названием 1. Я уже в каком-то из видео уже говорил, чем отличаются прошивки, к примеру, MR от OSS. Прошивки MR, прошивки, требующие FinWare и Vendor. Прошивки же OSS, это прошивки со встроенным вендором, но требующих FinWare. По большому счету, это все отличие этих прошивок. Прошивка нитрогенна, которая был до того, это прошивка MR. Сейчас же мы будем ставить прошивку OSS. Ну и теперь будем прошиваться. Что нужно для этой прошивки, если переходите к примеру с MiWi, Это разблокированный загрузчик и установленная ТВРП. Как разблокировать загрузчик и устанавливать ТВРП я снимал видео. Будет подсказочка вверху. Ну так как у меня загрузчик разблокирован, ТВРП установлена, поэтому будем прошиваться. Я как обычно скачал все что нужно для прошивки на SD карту. Папочку с незамысловатым названием 1. Вот сама прошивка финвара как мы видели из инструкции нам нужно будет финвар также скачал милай камеру все ссылочки на прошивку и на файлы из видео нужно все будет в описании под видео него камера это на x-камера с различными модулями эту камеру я потестирую проверю какой из вариантов этой камеры лучше станет на наш телефон и эти файлы я выложу внизу под видео ну и пару программ и контакты да перед прошивкой я всегда сохраняю контакты я это все показывал предыдущих видео сохраняю все программы с настройками программой Titanium Backup и делаю ТВРП, сохраненку прошивки на всякий пожарный случай. Я настоятельно рекомендую это всегда делать перед прошивкой. Ну и так, все у нас есть. Файлы готовы для прошивки. Ну и поэтому переходим в ТВРП и будем прошиваться. Я ставлю всегда себе вот такую программку Рестарт, Ей удобно пользоваться и если нужно перейти в рекавери. Хотя в этой прошивке Nitrogen OS, тоже можно перейти в рекавери Нажатием на расширенную перезагрузку. Загружаемся в ТВРП и будем прошиваться. Ну вот, мы загрузились в ТВРП. На данный момент у меня стоит TeamWin Recovery 36011-1. Если не сделали бэкап, повторюсь, делаем бэкап, выбираем то, что нужно, делаем свайп, создать бэкап. Далее по инструкции заходим в раздел очистить, выборочная очистка. Отмечаем пункты делик Art Cache, Cache и Data. Так как раздел System у нас нет в этом рекавери, поэтому отмечаем эти три пункта. Выходим назад, заходим в раздел «Установить», выбираем память microSD-карту, жмем «Ок». Заходим в папку 1, так как у меня все здесь. Папка «Аров», но у вас может быть по-другому, и ставим «Финвары». Делаем свайп «Прошить». Финвар прошили, возвращаемся назад и прошиваем саму прошивку. Прошивку я качал без гапсов, поэтому гапсы потом еще установим. Жмем на прошивку и жмем прошить. Прошивка прошилась. Теперь установим DFE. Для этого зайдем в раздел дополнительно. И жмем на отключить шифрование. И свайпаем подтвердить. Теперь форматируем раздел дата. Для этого заходим очистить. Форматировать дата. Набираем ЕС. «Yes» и подтверждаем. Читаем что-то необратимо, ваша память полностью отформатируется. Все у нас все прошилось, ГАПС я установлю потом, и Magic я тоже установлю потом. Сейчас зайдем в прошивку, выходим и жмем перезагрузку. Перезагрузку в систему. Прошивка загрузилась. Загрузила, кстати, довольно быстро. Имеем такой вот рабочий стол. И по большому счету это все программы, которые на данный момент сейчас установлены. И эта прошивка мне очень напоминает прошивку Nitrogen S. тоже такая, можно сказать, минималистическая прошивка. Ну что, зайдем в настройки, посмотрим, что у нас в настройках, и сразу же поставим русский язык. Для этого заходим в пункт System, Language, и вот, и выбираем русский язык. Добавить русский язык, ну, пускай этот русский язык Беларусь. Далее, для того, чтобы поставить русский язык, мы перемещаем русский язык вверх. Ну и все, как видим, у нас все уже на русском языке. Ну и пробегимся по настройкам. Сеть интернет, сим-карта, режим полета, точка доступа. Ну, по большому счету, это обыкновенный голый Android с немножко измененными настройками, так скажем. Пункт «Подключенное устройство» — это Bluetooth NFC. Пункт «Приложения» — «Настройки приложения». Быстренько пробежимся по настройкам, что здесь есть. Углубляться не будем, потому как... Все будет похоже, по большому счету, как Нитроген ОС. Это стандартные настройки. Если что-то, какие-то будут интересные пункты, я потом дополнительно пробегусь по этим пунктам. Батарея, расход батареи. Поменяем сразу стиль значка батареи. Мне нравится, когда так батарея. С процентами, так скажем, Хранилище. Ну, это сколько у нас места занято. Звук. Поставим сразу с вибрацией. Я всегда это убираю. Звук при наборе номера, звук блокировки экрана, сигналы зарядки, звук нажатия на экран. Я это все убираю. Оставляю только вибрации. Есть пункт улучшения звуками. Можем выбрать какие-то наушники, подобрать для себя. И можно сказать такой краткий эквалайзер. Экран, адаптивная яркость. Я всегда ставлю больше, хотя бы 2 минуты время отключения экрана. Можно темную тему оставить, можно светлую, это кому как нравится. Масштаб можно поменять, это меня все устраивает. Автоповорот я включаю обычно. Ставим 120 Гц. Элементы строки состояния, то что нам нужно. Можно что-то включить, можно что-то выключить. Функции ЖК дисплея режим повышенной яркости и режим ЦАПС выключен. Режим NBM увеличивает максимальную яркость дисплея для улучшения видимости при солнечном свете, но увеличивает энергопотребление. ЦАПС регулировка яркости в зависимости от контента. Регулирует яркость дисплея по светке в зависимости от текущего изображения контента, чтобы снизить интеллекта. Очень неплохие две настройки. Эта прошивка уже определенно мне нравится. Обои стиль. но ну, здесь, как обычно, можно выбрать. Обои, сетку. Хорошо, это на этом мы потом остановимся попозже. Специальные возможности, родной лаучер, текст, изображения размер шрифта можно, полужирный шрифт. Да, это кстати мне больше нравится. Крупный указатель, контрастный текст. Тоже очень неплохо. Эта прошивка мне уже определенно нравится. Возможно, я на ней останусь. Если все остальное, так скажем, основные функции телефона будет работать нормально. Я думаю, увеличение. Быстрый запах функции увеличения Отключено. Кнопку специальных возможностей. Чтобы воспользоваться эта кнопка, нажмите. Возможности. Да, здесь появится, я так понимаю, кнопка для увеличения. Но ну, пока отключим. Посмотрим потом. Настройки времени задержки. Корректировка аудио. Монофонический звук. И баланс можно поправить. Да, очень неплохая прошивка. Да, быстрые клавиши. Извиняюсь. До специальных возможностей. Кнопка специальных. Быстрый запуск. При заблокировании включать специальную функцию заблокированного экрана. Нажимаю держивая. Ладно, это пока отключим. Безопасность. Так. Статус защиты, блокировка экрана, отпечаток пальцев. Приложение идти блокировка, шифрование, отчетное задание. Не включено шифрование. Скрепление приложений. Единственное, не вижу разблокировки по лицу. Но далее я посмотрю. Настрою, посмотрим потом. Настрою блокировку экрана, потом возможно появится конфициальность, статистика. Мы просто считаем, насколько в устройстве используется ROM. Панель разрешения, доступ к камере для всех приложений сервиса, доступ к микрофону. Тоже неплохо, не надо отдельно давать разрешение. Неплохо, неплохо. Местоположение. Там управление местоположением отдельно вынесено. Безопасность и экстренные случаи. Экстренные вызовы тоже отдельно вынесено. Пароли и аккаунты. Пока у нас нет здесь паролей аккаунта. Система. Здесь мы меняли язык, жесты. Быстрое включение камеры тоже есть. Очень хорошая функция включена. Включать камеру двойным нажатием кнопки питания. Два раза нажимаю на кнопку питания, и у нас включается камера. Хорошая функция была на нитрогене тоже. Навигация с помощью трех кнопок жестами но ну, Мне больше нравится жесты. Тут вы уже сами выбираете, кому как нравится. Я уже привык к жестам. Да, сразу было очень тяжело привыкнуть. Но когда привык, это отличная функция. Инвертировать раскладку панели навигации. Это посмотрим потом. Режим управления одной рукой включен. Тоже неплохо. После долгого нажатия открывается меню. Отключение звука звонка. Быстрый запах функции доступен в меню регулировки громкости. Это меню для экстренных вызовов. Долгим нажатием кнопки. Ну, пускай будет. Свайп для создания скриншота Тремя пальцами. Тоже отдельно вынесен. Неплохо. Включать фонарик при выключенном экране. Отключено фонарик. Наверное, я все-таки оставлю фонарик. А вот эту вещь мы уберем. Я уже привык. У меня на этой функции стоит фонарик. Отключение звука звонка. Одновременно нажать на кнопок питания и увеличение громкости. Отключает звук звонка. Тоже неплохо. Включить меню расширенной перезагрузки. Показать параметры для рекавери. Но ну, я так понимаю, будет еще добавляться переход в рекавери и уже программа рестарт. Уже по большому счету не нужно будет. Тоже плюс к этой прошивке. Нажмите, чтобы перевести в режим сна. Дважды коснитесь в любом месте строки состояния, чтобы перевести устройство в спящий режим. Включим. Отличная функция. Было на Нитроген с, кстати. Управление воспроизведением. Ну, это управление плеером. Когда экран выключен, долго нажать кнопки громкости переключает композицию. Отлично. Пробуждение... Кнопками громкости. Но ну, я это не буду ставить. Вы видите из спящего режима. Ну, кому надо, можно ставить. Так, дата и время пока не будем. Резервное копирование не будем. Обновление информации текущей. Интересно, посмотрим. Обновление не найдено. Хорошо. Пользователи. Несколько пользователей можно ставить. Это надо будет создавать профиль. Тоже неплохо. Ну и сброс настроек. Мы пока не будем сюда заходить. Ну и вот телефоне посмотрим. Аналитическая информация. Модель. Имение будем смотреть версия android 12 номер сборки единственно станем разработчиком вот появился пункт в системе появился пункт для разработчиков режим разработчика включен и отладка по USB включена я всегда это ставлю потому как если какие-то проблемы когда отладка по USB включена можно с компьютера что-то решить так скажем советую всегда это включать но это на ваше усмотрение Пока так, есть камера, камера Go. Интересно, ну пускай будет, но я попробую установиться на X-камеру и похоже на Google камеру чем-то. Что у нас есть? Галерея, календарь, калькулятор, контакты, настройки, телефон, файлы, часы. Это надо будет убрать. Камера, FM-радио, SMS. Вот это кто такой? Интересно не знаю. Посмотрим, что это за приложение. Ну теперь надо будет установить ГАПСы. Я установлю Magic. Поставлю программу Titanium и восстановлю все свои программы. Немножко потестирую и мы, как говорится, вернемся. Я скажу свои выводы о этой прошивке. Но пока предварительно прошивка мне нравится. И есть вариант того, что я на ней останусь. Да, еще посмотрим на шторку. Ну, шторка стандартная для Android 12. Интернет. Отдельно можно включить-выключить Wi-Fi. Но... Что мне не нравится, что он совмещен. Ну, вот можно настраивать, какие-то тайпы добавлять. Например, у меня больше нужно будет... вот это... А, хотя можно отдельно. Вот как раз это то, что мне нужно было. И мобильный интернет отдельно. Wi-Fi отдельно, мобильный интернет отдельно. Вот мы сюда. Да, и теперь отдельно будет мобильный интернет, Wi-Fi отдельно, геолокация, Bluetooth, точка доступа. Ну и сюда можно что-то еще поставить. Здесь у нас сразу же идет режим. Перезагрузки, выключение телефона. И здесь же можно выйти в настройки со шторки. Да, шторка нормальная. Установим гапсы. Для этого заходим в рекавери, перезагрузка. И здесь выбираем рекавери. Как видим, программу рестарт уже ставить не нужно. Установим Magic. Для этого заходим в вкладочку дополнительно. Инструмент Magic. Ну и можно выбрать, какой вы хотите. Версию 23 или 24. Поставим версию 23. Потом можно обновиться прямо с приложения Magic. Устанавливаем ГАПСы. Я буду устанавливать бит BitGaps. Ссылочка на скачивание будет под видео. Перегружаемся в прошивку. Смотрим, по большому счету у нас появился Magic и появился Play Market. Magic все-таки просит обновиться. Обновим. Ну и далее восстановлю свои программы через Titanium Backup. Как видим, root у нас уже есть. Для Titanium нужен root. Попробуем пару версий камер и потом, как говорится, вернемся. Да, что еще надо было бы контакты восстановить. Контакты я сохранил файл VKF. Просто прямо из памяти нажимаем, разрешаем, импортируем. Все, контакты восстанавливаются. Кто-то синхронизирует с Google, я сохраняю всегда файл. Итак, друзья, что хотелось бы сказать по итогу, по этой прошивке. Прошивка мне понравилась. Эту прошивку я ставлю где-то в один ряд с Nitrogen OS, ну из тех, которые я пробовал, так скажем. Это прошивка для тех, кто любит прошивки на голом андроиде. То есть, прошивки легкие, с минимально предустановленными программами. В общем, для людей, которые любят делать оболочку сами для себя. Итак, где-то после более недели использования этой прошивки, что можно сказать по этой прошивке? Все функции телефона, все равномерные. Работают четко и справно, к этому у меня никаких проблем нет. То есть связь интернет, GPS, все как бы на нормальном уровне. Да, задавали такой вопрос о разблокировке по лицу. На этой прошивке разблокировки по лицу нет, поэтому для кого это критично, будем иметь в виду. Далее, что меня лично интересовало. Прошивка, в принципе, если сравнить с нейтрогеном все плюсы я показывал, не будем конкретно останавливаться на плюсах и минусах. Все я показывал в процессе установки прошивки. У этой прошивки немножко более пунктов по настройкам, которые я показывал при Установки прошивки, чем у Nitrogen AS. Но я считаю, что она тоже является такой, так скажем, легкой прошивкой, не нагруженной лишними настройками. Ну и далее, что я хотел для себя проверить. Во-первых, лаунчер. Лаунчер мне понравился. Как вы знаете, я раньше устанавливал лаунчер от OnePlus. Но, ну, в принципе, этот лаунчер мне тоже понравился, поэтому с ним можно работать. Здесь установлен такой лаунчер, ну и он, так скажем, мне зашел. Далее. Далее по камерам. Меня интересовало, смогу ли я установиться на X-камеру. А на X-камеру я установил, но, как говорится, станциями с бубном. Просто так она не устанавливается. Я устанавливал, очень много перепробовал разных вариантов. Но именно, но самый лучший результат получился, когда мы устанавливаем ANX-камеру 1.5, ANX-камеру 3.0 и эту версию камеры, мивая камера 5.0. Ну, грубо говоря, одним за одним в Magic. Сейчас продемонстрирую. Но ну, остается у нас ANX-камера 3.0 и ANX-камера 5.0. Но, во-первых, камера будет на английском языке, что меня лично как бы особо не напрягает. Уберем на время проставку. В ручном режиме как бы работает все нормально, вопросов нет. Режим 64 мегапикселя тоже заходит с этого режима. Видео снимают без проблем, фото снимают тоже без проблем. А в Портрет не снимает, но в режиме портрет виснет. Вот она вроде бы первая секунда пытается работать, но потом зависает. но ну и остальные режимы работают и 64 мегапикселя тоже работает. Иногда, кстати, может вылететь ошибка, но и потом она будет в этом режиме работать. Самый основной режим портрет не работает на X-камере. Единственное, что устанавливать ее надо, как говорится, станциями с бубном. Но при установке на x камеры пропадает родная камера, камера Go. Ну, кому нравится, поэтому ну, лучше тогда оставить камеру Go. Если у кого-то получилось найти полностью рабочую версию ANAX камеру или метод установки, просьба поделиться в комментариях. Я думаю, это много кому поможет, и мне в том числе. Также нормально устанавливается сюда Google камера. Тоже все режимы работают в Google камере. Я для себя решил оставить на из камеру так как она мне нравится, и как вторую камеру Google камеру. Что меня еще интересовало? Меня интересовала функция записи разговоров. В одном приложении, которое шло с этой прошивкой, функция записи разговоров не работала, но я нашел приложение, вытащил, грубо говоря, с другой прошивки и просто установил как обновление, просто как АПК-файл, как обычно выставится, любое приложение. Приложение обновилось и появилась запись разговоров. Я приложу это приложение, будет ссылочка внизу в описании под видео, ну, кому нужно будет качается, Проверяем. Повторюсь, изначально этого не было. Ну и как видим, запись разговоров началась. Я поставил на автомат, чтобы писала все записи. И качество записи довольно приличное, ничем не хуже, чем на прошивке Милай. Ну и подводя, грубо говоря, итоги, устанавливать, не устанавливать прошивку, я показал, что здесь есть, показал плюсы и минусы, устанавливать, не устанавливать, говорится, дело каждого, мне лично прошивка эта понравилась, под себя ее настроил, мне сейчас вообще нравятся прошивки на голом андроиде, и я люблю прошивку настраивать под себя. Прошивка легкая, быстрая, работает без проблем, 120 Гц тоже есть, ну а устанавливать или нет, тут каждый должен решить для себя сам. На этом все, всем крепкого здоровья, не забудьте подписаться на канал, этим вы поможете каналу развития. До новых встреч!